А этот 22-й год тигра, это рывок, прыжок, русский тигр. Нельзя же спасали этого амурского тигра на Дальнем Востоке. Вот теперь, пускай во внешней политике будет такой же результат. Вот это радует. И только ЛДПР вклад, здесь никто не примажется. Посмотрите мои выступления в декабре и в ноябре на различных политических массовках, тусовках. Я это и говорил, но своим языком.